Всем привет, ребят! Несмотря на временное рыночное давление, которое испытывает сейчас весь рынок, в особенности э, блокчейн протокол, экосистема их продолжает развиваться, проекты продолжают на их строиться, на их блокчейне. И таким проектом сегодня будет блокчейн-игра Amber. Обязательно поговорим, как в неё играть, какие преимущества, какими преимуществами вы можете воспользоваться, чтобы зарабатывать в данной игре. Видео будет, ребята, очень интересным, поэтому обязательно присаживаемся. Поехали. И перед тем как начать, рекомендую залететь в мой Телеграм-канал, подписаться, потому что там мы разыграем немножко токенов в мир, обязательно сделаем акцию, конкурс для тех, кто посмотрит внимательно этот ролик до конца. Итак, друзья, Amber это не просто какая-то обычная 3D игра с различными игровыми режимами, это целая платформа Metaverse, где каждый желающий может стать создателем своего уникального контента. Это могут быть игровые персонажи, строения, целые миры, где вы можете абсолютно спокойно на NFT Marketplace их покупать, продавать через токен проекта, который вскоре появится. Amber взял себе самое лучшее от таких лидеров и гигантов, как, например, Fortnite, Roblox, Decentraland, Sandbox и так далее. Здесь вы можете наблюдать, как по мне, очень неплохую графику, высокую производительность, скоростную сеть и огромные возможности благодаря интеграции в блокчейн. Также очень хорошо, что они стремятся быть мультичейновой платформой, чтобы дать возможность удобного использования как можно большему количеству блокчейн-энтузиастов, да, игроков, которые любят играть в на блокчейне. Важно понимать, что они ориентируются не только на web 3.0 да, пользователей, но свою основную аудиторию они видят среди обычных игроков. Поэтому у них все продумано и подготовлена отдельная версия игры без блокчейна. И через недельку вторую игра уже будет доступна в Steam. web 2.0 и web 3.0 пользователи свободно в игре также могут встречаться в совместных игровых соревнованиях, Просто у одних будет NFT в этом персонажи, а у других не будет NFT. Победители в данной игре становятся игроки или команда, смотря кто участвует, которые остаются последними выжившими. Здесь на сайте вы можете ознакомиться с их проектом более подробно. Есть различные режимы игры, например, Date Матч, Королевская Битва. И вот, например, Date Матч вы можете играть с командами игроков, которые сражаются друг с другом, и победитель той, кто за определенное время... Завалит больше всех количества противников. Если вы нажмете вкладочку About, перед вами появятся полезные ссылки на ресурсы Amber Metaverse. Здесь сразу рекомендую подписаться на их Twitter, Discord и Telegram канал, чтобы следить за их новостями. Также вы можете скачать сразу игру себе на ПК или даже уже на Mac. Также вот здесь игра скоро появится, как я уже сказал, в Steam. Здесь можете следить за выходом. Или же сразу скачивать вот по двум верхним ссылочкам, так как игра уже запущена в Майнете на блокчейне Nier, поэтому уже можно начинать играть. Сразу более подробно рекомендую также нажать на белую бумагу и выбрать... Для себя, например, вот игра и абсолютно полностью здесь вы можете ознакомиться с всеми режимами, которые будут здесь в игре и как в их играть, в чем их преимущество, как вы можете здесь зарабатывать, в чем преимущество NFT, да, например. И полностью вот здесь я вам рекомендую все это прочитать, потому что информация как минимум вам пригодится, если вы будете, а я вам рекомендую как минимум попробовать поиграть в данную игру. В конце сайта вы можете ознакомиться с их командой. Очень перспективные ребята, которые строят игру. Также это хорошо, что есть и наши ребята. В особенности хорошо их поддержать. На каждую аватарку вы можете нажать и посмотреть информацию о ним. В да? Твиттере, например, или зайти нажать тут в LinkedIn, да? посмотреть. Ну и партнеры, например, из знакомых, что мне знакомы, это те, кто... В экосистеме Nier Protocol, оно и не внедрено В основном это Aurora, да, мы знаем, очень хороший, сильный проект. Это Paras, ну и сам Nier, конечно же. Куда же без него, так как на его блокчейне все это дело построено. Также, ребят, если вы собираетесь играть через NFT-аватар, рекомендую вас здесь их заминтить. Вы можете стать первым из владельцем 8888 уникальных... 3 d аватаров и стоят они на сегодняшний день всего лишь 8 нер. Нер где-то доллар 60 сейчас стоит, это около 13 долларов. Вы можете заменить, например, и больше, если вам нужно. Если игра, например, будет очень популярна и будет развиваться, то вы, как владелец NFT аватаров их можете перепродать потом дороже. Залогиниться вам нужно естественно через кошелечек Nir. Да, вот здесь нажимаете справа вверху и подключаетесь. Кто не знает, как пользоваться кошельком, ссылку тоже справа вверху я оставлю. На Нир кошелек я снимал очень давно видео, но я думаю, оно будет актуально. Там вы зарегистрируете себе кошелек и сможете им подключиться, пополнить себе токены и уже тогда сможете заменить аватар за 8 монеток. И здесь сразу расписано в чем дает преимущество NFT. Если вы владелец, вы сможете с одного NFT иметь голос в голосовании, там через DAO да, у вас будет один голос. Также X2 вы умножаете в игровое серебро, больше получаете. Потом доступ к приватному клубу, также к стейкингу, уникальным PFP. Также NFT вам сможет генерировать там, поток определенный токен. И вот здесь можете посчитать табличку на год, на 6 месяцев и на 1 месяц. Также сейчас команда усиленно работает на проектом И в ближайшее время уже появится возможность системы накопления очков которые в будущем вы сможете с легкостью обменивать уже на реальные токены и зарабатывать на этом деньги. Также они работают над созданием NFT-маркетплейса, где будет создана уникальная система создания 3D-персонажей. То есть вы там сможете создать свой персонаж, то есть ваше лицо через искусственный интеллект. Это очень крутая фишка. Вы вставляете туда лицо, и оно просто с поразительной точностью его копирует и вы там в игре там носите, сбегаете, все это дело в NFT, заворачиваете. Я считаю, это абсолютно новый уровень да, идентификации в виртуальных пространствах. Кстати, здесь, если вы обладаете навыками художника, дизайнера, вы можете прям в метавселенной создавать игровые предметы, одежду, автомобили и превращать все это дело в NFT и продавать на их маркетплейсе. Это абсолютно крутая возможность дополнительного заработка для тех, кто обладает вот такими навыками. Но если у вас навыков нет, вы можете абсолютно свободно обратиться к им в Дискорд и создать себе персонального NFT персонажа. Но это уже будет за дополнительную плату в районе там 30 долларов до 250 долларов. В зависимости, что вы там заходите какую одежду, какой бренд. Ну, в общем, полностью как вы хотите экипировать. И от этого непосредственно зависит стоимость. Поэтому, ребята, я приглашаю в эту субботу и на следующую там субботу. В общем, каждую субботу, ребята, в своем Дискорде подписывайтесь, залетайте туда. И в 6 часов по УТС, я так понимаю, это 8 утра по Киеву. Можно собраться и поиграть в эту игру, потому что собирается в этот момент самое большее количество участников. И именно там, если вы присоединитесь за победы, вы сможете получить бесплатно, не покупая себе NFT-аватары. То есть это тоже такой бонус. Если у вас получится победить, вы получите NFT бесплатно. Поэтому обязательно поставьте себе напоминалочку и залетайте, тестируйте в субботу 6.00 по УТС. Как раз самая лучшая возможность протестировать данную игру. Ну а если нет, вы просто берете, скачиваете, где я уже показывал. И если игроков там на сервере там будет мало или малое количество, потому что проект только вышел в MainNet да, запустились, то вы сможете, например, пригласить любого другого пользователя, друга там своего, с ним протестить, поиграть, выбрать режим игры, отточить свои навыки и уже потом присоединиться к общей группе в субботу. Выиграть там, завалить всех и получить бесплатную NFT-шку. Мне лично, ребят, проект Амбер очень импонирует. Я рад, что экосистема Near Protocol продолжает строиться на медвежьем рынке. И выходят такие замечательные проекты. Что лично вы думаете про Амбер, обязательно-обязательно пишите внизу под видео комментарий. Будет мне очень интересно почитать. Но ну и не забывайте подписываться на соцсети данного проекта. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал.